Добрый день, дорогие друзья, добрый день. Сегодня у нас с вами 1 апреля, и я вас поздравляю прежде всего с первым днем второго месяца весны. Это раз. Ну и, конечно же, я вас поздравляю с тем, что наш марафон официально стартовал. 1 апреля – это первый день старта, поэтому поздравляю вас со стартом нашего марафона, со стартом марафона красоты. И прежде, чем мы с вами начнем говорить о базовых понятиях о, об уходе, я бы хотела пару слов сказать о самом марафоне. Потому что лично у меня марафон вызывает очень много эмоций, положительных, позитивных эмоций. И это связано с тем, что это марафон, посвященный любви к себе. Это марафон про наше с вами отношение к себе через кожу, через отношение к своему телу, через те мероприятия, которые мы будем проводить в рамках этого марафона. Мы с вами будем посвящать время себе любимым, ухаживать, лелеять себя любимых и тем самым э, любить себя и накопившие и уже набравшие, собрав э, эту любовь, мы можем с вами уже дальше дарить всем нашим близким. Поэтому от участия в этом марафоне выиграют абсолютно все, абсолютно каждый, и те, кто рядом с вами, и все участники этого марафона, и все те, кого вы пригласили на этот марафон. Поэтому я вам желаю приятных э, этих э, 45 дней практически, да, чуть больше у нас, или нет, правильно, 45, да. 45 дней этого марафона, 45 дней любви к себе, 45 дней позитивных эмоций. Принимайте активное участие, выполняйте все задания. Задания, они как бы называются заданиями, но они в любом случае будут про то, чтобы это приносило нам с вами пользу и удовольствие. Вот, поэтому это вот мое такое вам пожелание, и всем желаю дойти до самого завершения марафона приобрести новые привычки, приобрести какие-то новые фишечки, что-то добавить в свою жизнь и сделать ее еще краше. Как вам такое пожелание, откликается или нет? Я бы не хотела, бы, чтобы наша с вами встреча проходила в таком формате, что я как радио вам говорю, а вы как будто слушаете это радио. Поэтому если вы будете где-то что-то там вставлять от себя, я буду вам только благодарна. Где, где батарею покрасила? Почему? Ну, вообще, да. Да, вот кто-то батареи красит. Замечательно, да, спасибо, Лена. Можете пользоваться чатом, я чат выведу себе на экран и тоже буду с вами через чат общаться, если хотите. Хотите, включайте микрофон. О, у нас какие самый юный участник нашего марафона. Мы только что попили воды, мы так встали. Поэтому с удовольствием слушаем э, mm -hmm. лекцию Гульнас и mm -hmm. принимаем участие в марафоне. Вот, отлично. Молодость нам прям... Какие будет... мы маленькие, какие mm -hmm. мы хорошенькие. Юлечка, поздравляю. Да, маленькие, хорошенькие. И вот сегодня будем говорить о том, чтобы оставаться хорошенькими как можно дольше. Так, ну что, давайте я запущу презентацию. Я же вам слайды приготовила, не просто так. Сейчас включу вам презентацию. Мы сейчас все проверим, что у вас все демонстрируется. Видно ли вам то, что у меня на экране? Видно. Отлично. Видно. Так, сейчас, Видно. Я его, сейчас я его еще сделаю на весь экран, чтобы вам было... Еще Лампре. лучше видно. Вот. Так, красиво. Так, где мой чат? Вот мой чат. Прекрасно. Все, организовала я пространство рабочее. Ну что, давайте начнем. Итак, меня зовут Гульна Цедрисова, если вдруг кто не знает. Я являюсь партнером компании «Ламбреа». Uh, уже, более 20 лет, уже более 20 лет я пользуюсь нашей замечательной продукцией, в том числе и косметическими средствами. Uh, более 20 лет я работаю и с клиентами, и подбираю программы по уходу за кожей, и консультирую в, в плане ухода за кожей. Поэтому за эти 20 лет uh, накоплено уже достаточно большое количество информации. Я не являюсь профессиональным косметологом, косметологом-эстетистом. То есть я больше это все изучала для себя, для своих любимых клиентов. Вот, поэтому я взяла себе самую, наверное, Простую тему – это базовые знания, которые нам нужны для того, чтобы правильно ухаживать за кожей. А вот уже следующая встреча у нас с вами, я сразу вам немножко такой анонс сделаю, да, в, в следующую субботу у нас с вами будет уже профессиональный косметолог-эстетист, и я всех обязательно приглашаю на эту встречу. Но об этом я еще скажу немножко в конце. Итак. Угу. Так, сейчас посмотрим, кто у нас не выключил звук, выключила, итак, давайте начнем, и начнем мы с вами с, с того, что же такое у нас с вами кожа, да? Я не буду вам сейчас рассказывать про сложное строение кожи, хотя картинку, конечно же, покажу. Кожа, как и весь наш с вами организм, это очень интересная вообще система, очень-очень сложно организованная система и производит очень большой объем работы для нас с вами. Я сейчас хочу вас немножко влюбить в нашу кожу. В то какие-то, может быть, не самые известные факты, не то, что лежит на поверхности, и чтобы вы прониклись уважением, благодарностью и любовью к той коже, которая всегда находится с вами, всегда-всегда. Итак, кожа, наша с вами кожа, это самый большой и самый тяжелый орган в человеческом теле. Если растянуть нашу кожу ну, среднего человека, то она занимает примерно 2 квадратных метра. И составляет порядка 15% веса. Можете посчитать, сколько весит ваша кожа. Наша с вами кожа – это постоянно обновляющийся орган. Он постоянно обновляется, и каждую минуту, представьте, каждую минуту наша кожа теряет больше 30 тысяч клеточек. Каждую минуту от нас с вами отваливается 30 тысяч клеток. Именно поэтому более 50% пыли в доме, это как раз наши с вами отмершие клеточки. Очень многие задаются вопросом, откуда берется пыль. Вот один из ответов, откуда берется пыль, это мы с вами. И в среднем кожа обновляется каждые 26-30 дней. Это срок жизни клетки. А с возрастом кожа обновляется все медленнее и медленнее. Вам вот для интереса, вот, кстати, у Юли, да, Малыш, в младенчестве наша с вами кожа обновляется каждые три дня, именно поэтому у младенцев такая кожа нежная, мягкая, бархатистая. И с возрастом этот процесс обновления кожи все замедляется, замедляется, замедляется, и именно с этим связано то, что появляется, то, что мы называем признаками старения. Это тоже отчасти связано с тем, что мы, мы обновляемся все медленнее и медленнее. Именно поэтому мы применяем какие-то средства, применяем какие-то дополнительные косметические средства для того, чтобы ускорить обновление нашей кожи. Вот. В частности, тот самый бустер с ретинолом, который у нас появился, как раз способствует более быстрому обновлению нашей кожи. И за все время жизни кожа обновляется более тысячу раз. Да? То есть мы с вами практически тысячу раз становимся совершенно новыми, если так можно сказать. Конечно, это происходит постепенно, но вот достаточно такое большое количество обновлений мы с вами переживаем. И каждый день кожа вырабатывает в среднем около 50 мл пота в день. То есть это вот та жидкость, которая с нас с вами выходит именно через пот. И поэтому иногда некоторые удивляются, почему они вечером взвесились, у них один вес, потом они утром взвесились, куда-то делись, там килограмм примерно пропадает, ну, у кого как, да, в зависимости от того, сколько кто весит. Вот в том числе это мы с вами выделяем влагу, в том числе через пот у нас с вами выделяется около полулитра воды, пота. И если посмотреть на такое вот более тонкое строение нашей кожи, да, приблизиться под микроскопом, посмотреть, то каждый квадратный сантиметр нашей кожи содержит, состоит из 3 миллионов клеток, 3 миллиона клеток на, на, клеток на одном квадратном сантиметре у нас с вами, около 100 котовых желез, около 15 сальных желез и, соответственно, волосков, потому что они все вместе, 1 метр кровеносных сосудов, Капилляр, да, целый метр на одном квадратном сантиметре у нас размещается. Около 5 миллионов клеток микробиома у нас с вами на коже живет огромное количество микроорганизмов, огромное количество видов, целая, целая вселенная на нас с вами живет и 2000 нервных окончаний. На одном квадратном сантиметре кожи коже 2000 нервных окончаний. Именно это позволяет нам с вами чувствовать все, что находится вовне. Вот просто проникнитесь тем миром, который мы с вами называем кожей. Это просто вот удивительно. Я всегда, когда что-то изучаю и смотрю информацию по поводу строения нашего тела и кожи в частности, я просто прихожу в какой-то неимоверный восторг и удивление от того, насколько сложный организм, насколько сложная система. И все работает, и все как-то взаимодействует. И, и, и, и вот просто потрясающе. Не знаю, надеюсь, вы разделяете мое восхищение. Итак. Кожа, как я уже сказал, состоит из трех основных э, слоев, да? то есть э, самый верхний – это эпидермис, э, потом ниже идет дерма и еще ниже идет гиподерма. Я сейчас не буду подробно прям останавливаться на строении кожи, рассказывать вам там про все э, сальные железы и, и, так далее, и так далее, как это все устроено. Если кому интересно, если кто такую информацию любит, поизучайте, посмотрите и расширьте свои знания относительно кожи. Кожа выполняет огромное количество функций. Да? То есть вот сложность состава определяется тем, что и работа кожи очень многозадачная. Во-первых, это защитная функция, да? но это все понятно. То есть наша кожа защищает нас от внешнего воздействия, защищает наше тело. Кожа вообще такой орган, с которым мы, наверное, вообще не могли бы существовать, он жизненно необходимый. Дальше, терморегулирующая, то есть кожа благодаря всем механизмам, которые заложены в нее, помогает нам остывать, когда нужно, нагреваться, когда нужно, то есть выполнять терморегулирующую функцию. Рецепторная – это то, о чем я говорила, вот те самые 2000 нервных окончаний позволяют нам чувствовать, осязать, у нас есть чувство осязания, мы можем вот те самые тактильные ощущения, которые мы получаем, мы как раз с вами получаем благодаря рецепторной функции нашей кожи. Кожа выполняет выделительную функцию, то есть через Кожу выделяется и влага, как я уже сказала, и э, токсины, и излишние какие-то элементы. То есть кожа через себя выделяет все не, какие-то ненужные для нее вещи, для тела. Кожа выполняет дыхательную функцию, то есть кожа выделяет углекислый газ, потребляет кислород, то есть кожа дышит. И благодаря коже мы с вами тоже дышим, не только благодаря легким. Производственная функция. Да? То есть в коже происходят сложные химические процессы, образуется и сало, то, что мы называем кожное сало, да, вырабатывается. Потовые железы тоже производят пот, и в коже производится тот самый витамин D, то есть это очень сложная такая химическая лаборатория, которая выполняет очень много, производит очень много, это такой производственный цех. Кроме этого, кожа является депо кожи, депо крови, прошу прощения, депо крови. То есть в, в коже депонируется определенное количество крови, которое организм может использовать, когда ему нужно. Вот, Оказывается, у него еще и такая функция есть. И функция диэлектрика, да? то есть кожа не пропускает электрический ток, а мы с вами, вот, если посмотреть наше внутреннее состояние, то мы с вами электрические существа. У нас с вами проходят в теле электрические импульсы, и кожа, она как раз э, является тем самым органом, который не проводит электричество, то есть все процессы остаются внутри, а и в то же время защищает от каких-то электрических воздействий извне. То есть там есть еще интересные функции, кому интересно, опять-таки, можете поизучать, это очень интересно. И всасывающая, да? то есть как раз благодаря всасывающей функции кожи, Возможно применение наших косметических средств, поменение всевозможных средств для того, чтобы воздействовать на кожу и тем самым делать ее еще красивее, благодаря той самой всасывающей коже. Вот Есть еще функции, если вот прямо сильно в это вдаваться, но это такие основные. Видите, какой сложный организм, какой сложный орган, какая сложная система, и при этом прямо вот все замечательно работает. Мы сами даже не знаем о том, что все там у нас с вами это происходит. И что касается кожи, еще хотела бы вот важный момент добавить. Кожа не является чем-то отдельным от нас, кожа – это часть, нашего тела и поэтому кожа является индикатором нашего внутреннего как физического так и эмоционального состояния то есть все что у нас с вами происходит внутри с физиологической точки зрения, или мы там какие-то эмоции переживаем, то это проявляется на нашей с вами коже. И поэтому, когда мы с вами говорим про уход за кожей для лица, то не случайно мы даже на этом марафоне, мы с вами будем рассматривать действия, которые не относятся непосредственно к уходу за кожей лица. Как то, например, то, тот же самый стакан воды, про который Юля сегодня сказала. да. Если мы с вами... А вдруг понимаем, что у нас с вами пересушенная кожа, мы ощущаем сухость кожи, стянутость кожи. Это говорит о том, что у нас не хватает влаги нашей кожи. Но если не хватает влаги нашей кожи, это означает, что и всему нашему телу не хватает влаги. И поэтому кожа всегда показывает нам, сигнализирует нам о тех проблемах, которые существуют внутри нашего организма. И поэтому... Подход к уходу за кожей, красота нашей кожи – это комплексная работа, это работа как с косметическими средствами на поверхности нашей кожи, так и с нашим телом и внутри нашего тела. Поэтому мы с вами будем смотреть на все это комплексно. И поэтому, если что-то на вашей коже проявляется, всегда задавайте себе вопрос, а что у меня внутри происходит, да? а что, то есть о каких проблемах мне кожа сигнализирует, что она хочет мне сказать и что она хочет тем самым исправить, то есть чтобы я предприняла какие-то действия и чтобы я это исправила. Поэтому мы с вами будем смотреть и изнутри, и изнаружи. Это самый оптимальный, самый эффективный подход, когда мы с вами смотрим, то есть используем и внешние средства, и предпринимаем меры для нашего внутреннего здоровья. Ну что, пойдем дальше. Итак, базовые, базовые понятия, которые нам понадобятся для дальнейшей работы, это понимание о том, какой же у нас с вами тип кожи. Существует четыре основных типа кожи. И вот э, здесь на слайде, на картинке приведен пример теста, как можно определить свой тип кожи. Ну, самый простой. Вы можете взять сухую салфетку, бумажную обычную да, салфеточку, и приложить ее к поверхности лица и потом посмотреть на содержание этой салфетки. Если на салфетке у нас остаются незначительные следы, Кожного сала, то это говорит о том, что у вас нормальная кожа. Мы сейчас еще с вами более подробно разберемся все типы кожи, посмотрим на них. Но это вот такой самый простой тест. Кроме этого, у вас еще будет раздаток небольшой такой дополнительный материал, где будут вопросы, которые вы можете на которые вы можете ответить и тем самым определить свой тип кожи. Если у вас талфетка без следов, сухая салфетка, то это говорит о том, что у вас сухая кожа. Если у вас остаются следы в районе лба, носа и подбородка, так называемая Т-зона, да, это говорит о том, что у нас с вами комбинированная кожа. И если у вас салфетка, по всей салфетке или больше ее части находятся жирные следы, то это говорит о том, что у вас жирная кожа. Сразу хочу предвосхитить вопросы по поводу того, меняется ли тип кожи в течение жизни. В течение жизни тип кожи не меняется. То есть не бывает так, что у вас в юности была сухая кожа, а с возрастом она стала комбинированной. Или, например, была жирная кожа и с возрастом стала сухая. То есть это вот самая распространенная ситуация, с которой я встречаюсь с клиентами, которые говорят, вот у меня раньше была жирная кожа, а сейчас она у меня стала сухая. Так не бывает, дорогие друзья. То есть если у вас она комбинированная, то она у вас и дальше будет комбинированная. Другое дело, что она может быть у вас обезвоженной, она может быть у вас высушенной, то есть ей не хватает влаги. И вы начинаете думать, что у вас сухая кожа. На самом деле она просто обезвоженная. Это состояние вашей кожи. Состояние не имеет отношения к типу кожи. То есть у э, кожи может, могут быть совершенно разные состояния. Про состояние мы тоже мы с вами еще поговорим. И э, отдельно я вот вынесла на слайде чувствительную, да, и э, чтобы опять-таки здесь внести ясность. Некоторые выделяют чувствительную кожу как отдельный тип кожи. Это не совсем правильно не существует отдельного чувствительного типа кожи. Чувствительность – это как раз состояние. Состояние, которое вызвано либо какими-то нашими внутренними ситуативными какими-то причинами, да, либо какими-то внешними факторами. И любой тип кожи может испытывать чувствительность. Любой тип кожи может быть чувствительным в зависимости от тех или иных факторов. Вот, поэтому чувствительный тип кожи, вернее, чувствительность это не тип кожи. У нас с вами четыре основных типа кожи. Пожалуйста, вот этот момент тоже тебе запомните. И еще, из, если говорить про какие-то общие вещи, то с возрастом наша кожа склонна к уменьшению салоотделения. И как раз вот этот момент мы с вами и воспринимаем как смену типа кожи. Если это принимает какие-то очень такие серьезные, то есть если это очень как-то серьезно проявляется, если еще неправильный уход, да, не, неправильный, нерегулярный, то это проявляется очень сильно. Но с возрастом у нас кожа стремится подсушиваться, скажем так. Итак, давайте немножко посмотрим на каждый из этих типов кожи коротенько пробежимся, для того, чтобы вы могли прежде всего для себя определить, какой же у вас тип кожи. Итак, нормальный тип кожи. Очень редкое явление на сегодняшний день по статистике, не знаю, правда или неправда, правильную статистику пишет или нет, но нормальная кожа наблюдается у одного человека из тысячи. И вот внизу я не просто так написала, нормальная кожа, нормальный тип кожи – это кожа, которая чаще всего встречается в интернете. Если вы начнете смотреть всевозможные рекламные постеры, всевозможные сайты, посвященные уходу за кожей лица, вы там как раз увидите фотографии именно нормальной кожи, нормального типа кожи. В жизни же она встречается гораздо редко. Но если вдруг вам повезло и вы обладаете нормальным типом кожи, то э, давайте начнем с того, как ее вообще определить. Нормальный тип кожи ⁇ это кожа, на которой незаметны поры, то есть узкие поры. Это кожа не салится, это кожа имеет... Э, э, Матовый оттенок или здоровый блеск, то есть не путайте с стальным блеском, да, наша кожа в здоровом состоянии имеет легкий перламутровый блеск. И эта кожа не подвержена никаким воспалительным процессам, эта кожа, у нее то есть минимально проявлены морщины, то есть это такой идеальный вариант кожи, который мы все, все хотели бы иметь. И как я уже вот написала тоже на слайде, что это кожа здорового человека, потому что, если говорить, опять-таки возвращаться к взаимосвязи, то красивая кожа – это здоровая кожа, а здоровая кожа, она имеет место быть у здорового человека. И, соответственно, чем здоровее человек, тем ближе его кожа к нормальному типу, тем ближе. То есть я здесь не скидываю со счетов генетические вещи, но в любом случае то есть она будет выглядеть ближе к нормальному типу. То есть вот такая вот нормальная кожа. Что здесь то есть важно в уходе? Какие особенности? Никаких особенностей здесь практически нет. Здесь наша задача поддерживать состояние нашей кожи, увлажнять, питать и заниматься профилактикой. Не пересушивать, то есть следить за тем, чтобы кожа не пересушивалась, поэтому мы используем увлажнение. Следить за тем, чтобы поры не закупоривались, несмотря на то, что они маленькие, но в любом случае закупоривать не надо, не надо создавать каких-то лишних проблем. Используем кремы легкой тестуры, то есть здесь вся наша задача заключается в том, чтобы поддерживать, профилактировать, увлажнять и питать. Здесь нет никаких решений проблем с сухостью, никаких воспалительных процессов, то есть здесь ничего не имеет такого места быть, то есть мы с вами просто поддерживаем. Если у нас среди участников обладатели нормальной кожи, поделитесь, пожалуйста, если вдруг кому-то вот так вот прям неслыханно повезло. Кто-то себя узнал? Тишина. Хорошо. Давайте... Давайте двигаться. Двигаться. еще раз подтверждает то, что один из тысяч. Да-да-да. Тысячу мы не набрали, поэтому вот у нас не попало в выборку. Кстати говоря, по поводу нормального типа кожи, я вот написала, чаще встречается в интернете, и кто знает... У, у кого достаточно часто встречается нормальная кожа? У азиатов. У азиатов. Так, принимаю. Дальше. Еще какие-то варианты? Друзья, нормальная кожа очень часто встречается у мужчин. Поэтому, когда мы говорим про уход за мужской кожей, то а, можно ну, то есть посмотреть по всем признакам, и если там признаки нормальной кожи, то уход будет как у нормальной кожи. Так, у кого-то у меня появился звук, дайте-ка я гляну, кто у нас звучал. Звук пропал, отлично кто-то сам справился. Вы следите, пожалуйста, за своими микрофончиками хорошо, чтобы я не отвлекал. Так. Татьяна спрашивает, нормально кожа такое бывает. Вот, да, да. Тут надо еще учитывать те факторы, что у нас с вами экология и образ жизни, то есть все это тоже влияет, и поэтому... Это, это вот такая редкость. Но будем к этому стремиться, для того, чтобы привести свою кожу ближе к, к такому состоянию. Следующий тип кожи – сухая кожа, сухой тип кожи. Я вот вам привела фотографию э, уже в возрастной сухой кожи, для того, чтобы вы посмотрели. Вообще в интернете сложно найти фотографии, потому что везде одна нормальная кожа. Итак, это очень тонкая и очень э, ранимая кожа, она, как правило, белая, то есть светлого типа, да, бывает. И эта кожа, она сухая, то есть вот когда мы говорим про тест с салфеткой, да, то есть не бывает излишнего салоотделения, то есть она как раз без жирного блеска, она сухая, матовая. И а, сухая кожа, она отличается тем, что вот если присмотреться, там даже можно капиллярчики разглядеть. И сухая кожа отличается тем, что она очень чувствительна к внешним факторам. И поэтому, когда мы говорим про состояние чувствительности, то, как правило, сухая кожа предрасположена к таким состояниям. То есть чуть там какой-то ветерок подул, все пересушило, появилось шелушение, чуть солнце зацепило покраснение. Чуть какие-то что-то там изменилось, поменяли косметические средства, тоже среагировало. То есть малейшие какие-то внешние факторы, они приводят к тому, что кожа очень быстро реагирует. И появляется та самая чувствительность, появляется покраснение, появляется шелушение, появляются какие-то аллергические проявления, то есть зуд или еще что-то. Ну, то есть что-то кожа сразу реагирует. Сухая кожа, к сожалению, и в более молодом возрасте выглядит как возрастная, пишет Мария. Потому что эта кожа очень... Она подвержена раннему старению, то есть появляются очень рано морщинки, и эта кожа очень требовательна к уходу. Она очень требовательна к уходу. За ней нужно прямо вот следить. Это как вот фарфоровые такие какие-то нежные существа, за которыми нужно прямо ухаживать, ухаживать. Здесь то же самое это кожа, за которой требуется уход. Ее нужно оберегать от всего, от солнечных лучей, то есть защищать, то есть требующая такой защиты и ухода. И тогда, в принципе, кожу можно поддерживать, и она будет стареть медленнее. То есть и старение этой кожи проявляется в появлении морщин. То есть на этой коже очень рано появляются морщинки. Сначала мелкие морщинки, потом они начинают распространяться по лицу. Поэтому уход, связанный с тем, чтобы убирать эти морщинки, уменьшать морщинки, это вот то, что показано для сухой кожи. Итак, что у нас в уходе, что мы рекомендуем? Это, конечно же, интенсивное увлажнение. Интенсивное увлажнение помогает увлажнять нашу кожу и уход, направленный на работу с морщинками, то есть антивозрастной уход. Поскольку эта кожа не любит частое очищение водой, в отличие от следующих типов кожи, да, то есть мы эту кожу очищаем с помощью косметического молочка с помощью мицеллярной жидкости. То есть подбираем себе средства, на которые наша кожа будет хорошо отзываться. То есть мы прямо очень деликатно, очень деликатные средства используем, очень такие подбираем составы для того, чтобы не вызвать реакцию нашей кожи. При этом, конечно, по возможности нужно ее и водой очищать хотя бы периодически, для того, чтобы... Все равно это, любая кожа требует очищения в любом случае. Но мы используем очень деликатное очищение. И еще раз, беречь от прямых солнечных лучей, оберегать эту кожу, полноценное питание и увлажнение. То есть здесь мы должны следовать регулярно регулярным процедурам. То есть если с комбинированной жирной кожей там там другие, на другой нужно делать упор, да, то здесь на увлажнение и питание мы обращаем очень такое серьезное внимание, дополнительный уход, дополнительное питание, и это должно быть обязательно регулярно, здесь вообще вот очень важно для того, чтобы сохранять нашу сухую кожу в нормальном состоянии. Кто у нас является обладателем сухой кожи? Есть Среди участников, обладателей сухой кожи. Да, да, есть, есть. Я Надежда, у меня очень сухая кожа. Очень. Угу. Так. Еще? Может, еще у кого-то? Нету пока. Хорошо. Ну вот, у Надежды сухая кожа, поэтому, Надежда, принимайте все рекомендации и следите за своей кожей. Следующий тип кожи это жирная кожа, полная противоположность сухой кожи. Вот, посмотрите да, на фотографию. Эта кожа отличается расширенными порами. Она бугристая, она похожа на курку апельсина. Она достаточно такая плотная, да, то есть она ее нельзя назвать тонкой, она плотная. И она склонна к возникновению всевозможных высыпаний на коже, воспалительным процессом склонна, то есть к проявлению воспалительных процессов. Дальше, салоотделение очень интенсивное, поэтому это, вот, если вы утром просыпаетесь с состоянием сальной кожи, то у вас, скорее всего, жирная кожа. На жирной коже, кстати говоря, очень плохо держится макияж поэтому нужно использовать дополнительные средства, которые удерживают макияж, в частности наш праймер. И вот все вопросы по поводу того, что скатывается, не держится, рассыпается, размазывается, это, как правило, у нас мы это слышим от клиентов с жирной кожи. И особенность жирной кожи заключается в том, что она стареет, Медленнее. То есть проявляется старение позже, и старение происходит по другому принципу. То есть если у сухой кожи появляются мелкие морщинки очень быстро, и потом они углубляются, то у жирного типа кожи мы с вами видим, как лицо оплывает, оно начинает опускаться вниз, появляются брыли, появляются глубокие мимические морщины, опускаются веки. То есть, условно говоря, лицо начинает всплывать вниз. Вот это меняется овал лица, естественно, да, портится, это вот как раз старение, которое проявляется именно для жирного типа кожи. И для жирного типа кожи, поэтому у нас с вами какие будут рекомендации? Во-первых, это очень большое внимание очищению. Очень важно кожу, жирную кожу очень важно очищать, и поэтому и в дополнительном уходе мы будем с вами рассматривать обязательно использовать средства для глубокого очищения кожи. Это для жирной кожи прямо вот архиважно, потому что если мы с вами не убираем избыток себума, то он забивает поры, там начинаются исполнительные процессы, и все, и пошло-поехало, то есть и лицо начинает свести. Чтобы этого не происходило, нам важно очищать. Используем противовоспалительные составы. Вот, В частности, у нас серия с маслом чайного дерева – это как раз вот серия, которая обладает противовоспалительным составом и как раз показана для жирной и комбинированной кожи, которую мы с вами посмотрим дальше. Конечно же, средства регулирующие стало отделением, средства, в составе которых есть слово матирующее. Да, то есть если крем содержит слово матирующее, это как раз то, что показано для жирной кожи. То есть матирующие средства регулируют как раз салоделение и тем самым помогают справляться с излишним, излишним салом. Про старение уже сказала, да, то есть стареет совсем по-другому и стареет гораздо позже. Поэтому визуально, если ухаживать за жирным типом кожи, если ухаживать за собой, то жирная кожа очень часто, ну, так как будто даже в возрасте, выглядит достаточно молодо, и поэтому ну, можно сохранить молодость подольше, да, именно за счет вот такой вот свойства кожи. Салоотделение, оно же еще и увлажняет, и вот за счет этого сохраняется эластичность, сохраняется молодость кожи. вот Татьяна пишет, фейсбилдинг для жирной кожи показан. Да, это точно. Про фейсбилдинг я вам еще сегодня в конце скажу обязательно. Так, у кого жирная кожа? Кто узнал себя? Обладатели жирной кожи. У меня жирная кожа. И все Гульнас подтверждение твоих слов, прям вот все это я проходила все этапы. Сначала очень сильное воспаление были на коже, а с возрастом салоотделение уменьшается и кожа кажется как будто бы нормальная, как будто бы нормальная. Уже и нету утром, нету вот на зоне этих самых жирного блеска. И кожа до сих пор упругая и мало морщин. Фэдс-билдинг это прекрасно практикуем, когда вспоминаем, да. вот, а так, да, и хочу еще отметить, что жирной кожи, вот, вот такие, как филинг, вот это вот, как это еще на скрабирование деликатное, показано намного чаще, чем другим типам кожи, и я периодически, вот, да, наши прекрасные средства использую для того, чтобы убирать все лишние частички, вот, Спасибо, спасибо, Оля, спасибо за дополнение. Вот Юля тоже пишет, у меня тоже жирная кожа. Да, жирная кожа уже встречается почаще, почаще. И мы с вами переходим к четвертому типу кожи, комбинированный тип кожи, самый распространенный тип кожи. И этот тип кожи отличается тем, что он... То есть на одном лице у нас с вами есть участки, участки жирной кожи и либо сухой, либо нормальной кожи. И это жирная кожа у нас с вами в Т-зоне, да то есть на лбу, нос и подбородок. Вот Т-зона, она у нас с вами жирная, а щеки, виски, то есть они у нас с вами уже либо это нормальная кожа, либо это сухая кожа. И здесь... Какие рекомендации? Рекомендации будут а, такие же, как и жирной и для нормальной или сухой кожи. Единственное, здесь их нужно с вами будет сочетать. То есть, если мы а, жирную, жирные части лица интенсивно очищаем, интенсивно а, их, а, то есть, за ними ухаживаем именно с какими-то очищающими средствами, то на щеках и на участках сухой или нормальной кожи мы там не переусердствуем для того, чтобы не повредить кожу. И здесь точно также показаны и противовоспалительные составы, потому что жирная кожа присутствует, особенно вот на подбородке, там где вот жирная кожа, там оно все будет проявляться. Средство регулирующий стало отделение. Комбинированная кожа любит чередование температур при умывании, то есть это ее закаляет и э, тоже омолаживает. И э, комбинированная кожа также преждевременно не стареет, она также... Э, также начинает, скажем так, стареть по типу жирной кожи. Вот, поэтому уход за комбинированной и за жирной кожей, они очень близки. Единственное, нужно учитывать, что сухие и нормальные участки кожи, там нужно быть аккуратнее, не переусердствовать. Вот, это самый распространенный тип кожи, и он у ну, достаточно большинства. Поэтому если, наверное, я сейчас спрошу, у кого комбинированный тип кожи, то, наверное, большинство из вас так и скажет. Вот Алина пишет у меня. Да. Пока вот, напишите, у кого комбинированная кожа. А я тем временем проверю, у кого микрофон и кто у меня тут шумит. А, все. Вот Елена там руку поднимает, но Елена забыла, что она выключила микрофон, и ее не слышно. Да. Да, Елена поднимает руку, что у нее комбинированная. У меня, да, все, да, включила. Да, да, да, да. Мария, у тебя тоже, наверное, комбинированная, да, включилась? Да, тоже комбинированная кожа. Да, да, да. и в Наталья комбинированная. Ну, что ж говорю же, ж, статистику не обманешь, большинство у нас с вами комбинированных. Хорошо, итак, заключая, закрывая тему с типами кожи, еще раз хочу сказать, что у вас будет дополнительный раздачный материал, где вы сможете еще побольше прочитать про это. Лена пишет, моя кожа комбинированная, счастье, да, это да, при правильном уходе комбинированная кожа, очень благодарная кожа, это правда. Дополнительную раздаточка у вас будет, будут дополнительные вопросы, если вдруг кто-то затрудняется определить свой тип кожи, вы сможете еще поизучать. Очень часто встречаюсь с такими ситуациями у клиентов, когда вот с ними начинаешь определять тип кожи, а это первое, что я делаю с клиентами для того, чтобы подобрать уход. Мы очень часто приходим к такому удивлению, оказывается у меня комбинированная кожа, а не сухая, как я думала. У меня тоже комбинированная, пишет Людмила. Мне кажется, что нормально, но такое бывает редко. Угу. Ну, смотрите, все очень просто. Если у вас расширенные поры, то это уже говорит о том, что у вас комбинированная кожа, скорее всего. Вот, поэтому здесь все очень легко. Нормальная кожа имеет очень ровный цвет, очень ровный. Она не бугристая, она ровная. Она с незаметными порами и с красивым перламутровым блеском. Ну, это мы говорим про нормальный здоровый кожу. Чаще всего встречается комбинированный тип, да. Так. Итак. Да, то есть будет док-материал, мы с вами разберемся. И домашнее задание у вас будет, одно из заданий – это определить свой тип кожи и выявить какие-то моменты, где вы, может быть, не совсем правильно ухаживали за своей кожей и в какие вы внесли изменения. Следующий базовый блок по уходу за нашей кожей – это этапы ухода за кожей. Тоже базовая информация, базовые знания. Кому-то, еще раз напомню, кому-то, может быть, что-то новенькое скажу. Итак, за на, нашей кожей ухаживать нужно как минимум два раза в день. Утром и вечером. Утром и вечером. То есть любить нашу кожу нужно два раза в день. Так, любить ее надо всегда, но особенно два раза в день. Светлана спрашивает, питание влияет на кожу? Да, Светлана, питание влияет на кожу. Давайте я это оставлю немножко на конец, я там пару слов добавлю по этому поводу, но питание влияет на кожу, это правда. Итак, этапы ухода. Утренний уход у нас с вами заключается в очищении, тонизировании и увлажнении питания кожи. Эти этапы, они актуальны для всех типов кожи для всех то есть если вы думаете что это для каких-то особенных типов кожи не для вашей это неправда для всех типов кожи мы с вами утром делаем очищение тонизирование увлажнение и питание а почему мы делаем очищение с утра потому что все процессы все активные процессы в коже происходят в большей степенью ночью кожа очищается ночью кожа производит, перерабатывает полезные ингредиенты ночью. Именно поэтому ночные кремы, они более активные по составу, они более плотные, более насыщенные по составу. И утром нам с вами нужно с поверхности кожи убрать все продукты жизнедеятельности кожи. То, что кожа выбросила на поверхность, это может быть не так заметно, особенно у сухого типа кожи, например. Да? Плюс у нас, как вы заметили, у нас с вами... Очень быстро происходит отмирание клеточек наших, да, то есть это тоже все у нас с вами, не все сразу отваливается, остается часть на коже, и поэтому очищение утром очень важно производить. Перед тем, как вы нанесете крем, очищение обязательно нужно сделать, то есть сначала нужно все почистить. Если вы будете наносить крем на неочищенную кожу, вы просто будете все... Перерабо... Продукты переработки, токсины, омертвившие клетки. Вы все будете обратно закупоривать в свою кожу. Вот. Не, не делайте это так. Это, это, это очень плохо. Кожа от этого очень сильно страдает. Вот Представьте, что вы, если вы наносите крем без предварительного очищения и тонизирования, ваша кожа просто плачет. Она просто плачет. Горько. Вот. Не, не мучайте вашу кожу, пожалуйста. Очищение с утра. После этого тонизирование. Тонизирование – это этап, которым тоже очень часто пренебрегают. Ну, говорят, ну зачем тоник? Понятно, очищение, ладно, разобрались, нужно убрать все лишнее. С кремом тоже разобрались, нужно увлажнить, потому что кожа подсушенная, да, то есть я чувствую стянутость, ну, крем нужно нанести. А вот с тоником, с тонизированием как-то вот пропускать этот момент. То, тонизирование – очень важный этап, его тоже… Нельзя пропускать, потому что тоник готовит вашу кожу к, приятию, к принятию крема, тонизирует ваши капиллярчики и тем самым повышает эффективность крема. То есть ваш крем будет э, усваиваться гораздо лучше. По статистике, если вы используете э, крем без тоника, то вы теряете порядка 40% крема пустую. То есть он не работает почти наполовину. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваши драгоценные кремы работали, обязательно используйте тоник. Поэтому очищение, тонизирование и только после этого увлажнение и питание. Это утренний уход. Вечерний уход у нас с вами практически точно так же повторяется. Ну, вечером, мне кажется, понятно, зачем очищение. Да? То есть вечером мы с вами ходим. Собираем на себя еще и с внешней среды, то есть если вы вечером, особенно если вы где-то на улице долго находились, да, придите домой, возьмите ватный тампон, смочите его и протрите поверхность лица и посмотрите, что у вас там собралось за весь день. Поэтому вечером мы делаем очищение, но если вы носите макияж, то первым этапом у нас с вами идет демакияж. Для очищения до макияжа используются разные средства, поэтому это разные этапы, и поэтому мы начинаем с демакияжа, мы сначала убираем макияж с лица, а уже после этого непосредственно переходим к очищению и снова тонизированию и снова увлажнению и питанию. Вот, то есть вот эта программа по уходу за лицом, вот эти этапы, если их соблюдать, то ваша кожа будет долго сохранять здоровье, молодость при всех остальных, конечно же, соблюденных условиях и будет вам очень благодарна. И в благодарность она будет вам дарить свой красивый вид. Вот, поэтому вот эти все этапы, пожалуйста, соблюдайте. Скажите, пожалуйста... Кто соблюдает все этапы ухода, кто вот прямо за кожей своей тщательно следит, кто уже эти этапы соблюдает? Признавайтесь. Есть такие? Оля поднимает руку. Отлично. Соблюдаю, но не всегда. Потому что ага. работая с Ламбре, с косметикой и проходя все, эти, все наши обучения, конечно, это было не сразу, но это шла, да. Все, отлично. Я очень рада, что очень многие соблюдают, вообще прям молодцы. Алина соблюдает, Людмила соблюдает, айсу ну, начала пользоваться минутом. Между... Да, тоже стараюсь, и утром, и вечером. Да, стараемся, стараемся. Елена соблюдает и Галина тоже соблюдает. Наталья соблюдать, но иногда не полностью. Все, вот и вам есть над чем работать в этом марафоне. Если вы соблюдаете, вы для нас пример, мы будем на вас равняться. Если вы соблюдаете, но иногда нарушаете, то в рамках этого марафона у вас есть возможность взять себе привычку постоянно соблюдать и э, э, ухаживать за своей кожей регулярно, то есть вы работаете над регулярностью. Если кто-то еще в это не не завел себе такую привычку, то у вас в рамках марафона есть возможность завести такую привычку и э, начать уделять внимание своей красоте. Хорошо. Наталья, соблюдаю, но иногда не полностью. Следующий блок э, базовой информации у нас сегодня азбука ухода за кожей. Это разделение основного и дополнительного ухода. Здесь все достаточно просто, но в любом случае хочу проговорить, потому что нам это пригодится при составлении программ. Чтобы на следующей встрече мы с вами получили как можно более полезную информацию от Марины, поэтому я всю базу вам проговорю. Итак, основной уход. Это те средства, которые мы с вами используем на ежедневной основе. Это наше с вами средство для очищения, мы ли, молочко ли вы используете? Да? Это средство, которое мы используем для тонизирования, это тоники, например, наши любимые. Это крем, который мы с вами регулярно используем для утреннего нанесения, для вечернего нанесения, крем для век. Все то, что мы используем с вами регулярно, это у нас с вами относится к основному уходу. И кроме этого, у нас с вами есть дополнительный уход. И когда мы с вами будем составлять программу по уходу, у нас обязательно будут средства для дополнительного ухода. Это средства, которые мы используем не каждый день, но периодически они обязательно у нас в программах должны и в нашем уходе должны появляться к дополнительному уходу у нас с вами относятся средства для глубокого очищения это актуально очень актуально для жирной комбинированной кожи здесь мы используем всевозможные скрабы пилинги гамаш и масочки да? вот про гамаш я думаю что кстати, гамаж можно Марии делать. Мария пишет, очень жду появления скрамов и гамажей. Для гаммажа можно использовать наш, наши кремы. Я думаю, что Марина об этом более подробно в следующий раз расскажет. Вообще это очень интересная тема. Я это называю крем для скатки. Но Когда буду показывать вам свои средства, я вам тоже покажу, что я использую для скатки. Дальше в дополнительный уход относятся маски увлажняющие и питательные, то есть маски, которые существуют отдельно, маски, которые из любого крема можно сделать маску, чтобы вы знали, любой крем можно использовать в качестве масочки, масла. В частности, у нас с вами есть масло, да, которое мы можем использовать для дополнительного ухода. И, конечно же, сыворотки и бустеры. Средства, которые содержат более высокое содержание, у них более высокое содержание активных ингредиентов и то, что ускоряет все процессы в нашей коже. То есть все это мы с вами будем ситуативно, по необходимости, использовать в наших программах по уходу. Итак, маленькое тоже базовое знание, которое нам понадобится, это как ухаживать на нашей коже лица, и что, то есть как мы наносим, как мы снимаем и так далее. Весь уход у нас с вами происходит по массажным линиям лица. То есть не куда попало, а именно по массажным линиям. Массажные линии – это линии наименьшего Растяжение нашей кожи, во-первых. Во-вторых, массажные линии, как правило, совпадают с нашим лимфотоком. То есть мы с вами выводим с, все лишнее с, с, нашей, с нашего лица. И поэтому для того, чтобы не делать против да, то есть лимфотока, чтобы излишне не растягивать, мы с вами все наши движения по нанесению крема, по очищению, мы с вами делаем по массажным линиям. Вот здесь хочу обратить внимание, что основной принцип заключается в том, что наши движения, они направлены от центра к краю лица, то есть от центра к краю, то есть взять лоб, взять щеки, подбородок, то есть все мы с вами выводим Лица, потому что лимфоток у нас с вами, если знаете, вот здесь вот он как бы спускается и дальше выводится через подмышечные впадины. Так, Гульнат, а можно с картинки убрать выделенную желтым надпись? А я не знаю, что у вас выделено желтым надпись. Интересно, а что это? Все, Гульнат, спасибо большое. Она упала уже. Вы на не работаете. Я на чем работаю? На опережение. Вперёд а, перенесён. да? Уже сделали, спасибо. <смех> У нас она, она появляется периодически и уходит. Да? Наверное, на картинке, то она ух... то появляется, а когда с картинки убирается, то уходит, я тоже заметила это. Интересно, а я-то ничего не делаю, а, а видите, как что-то там в своей, своей жизни живет, а да? Мышкой, мышкой, может быть, где-то. Может, может. <смех> Да, может. Но видите, я ж вижу не так, как вы видите, к сожалению. Хорошо, если что-то там будет где-то закрывать, вы мне прямо пишите или говорите. Я тут что-нибудь попробую подвигать для того, чтобы было видно. Так, вот с, с массажными линиями, я думаю, что понятно, да, то есть этот момент тоже, пожалуйста, соблюдайте, да, чтобы, чтобы все было, чтобы тоже было все эффективно, чтобы мы с вами против, против течения не плыли. Да, очищение, конечно же, производится круговыми движениями, то есть на этот момент тоже вот хочу уделить внимание, круговыми движениями очищение делаем. Так, ну и фатальные ошибки, то есть самые грубые ошибки в уходе за кожей лица. Самая первая гру и грубая ошибка это пренебрегать уходом вообще, да? то есть сказать, что не нужен мне ваш уход, я и без этого буду молодой и Красивый. Ну, к сожалению, я встречаюсь с такими клиентами, которые где-то ближе к 50-60 годам говорят, ой, а что мне сделать, чтобы мне морщинки убрать? И, mm -hmm. к сожалению, это убрать гораздо сложнее, нежели э, предотвратить, поэтому без э, регулярного, без... Э, такого тщательного ухода, эти проблемы решить сложно. Ну, то есть на, на этапе, как правило, когда все это становится видным, заметным, и когда клиент хочется избавиться уже от этих морщин, то есть совсем убрать их уже практически невозможно. Поэтому ухаживать мы с вами начинаем за кожей лица с подросткового возраста. Вот как только у нас ä, мы вступаем во взрослую жизнь, да, то мы начинаем ухаживать за кожей лица. Это не значит, что вы сразу начинаете там интенсивно все наносить, какие-то кремы используете очень с таким ярко выраженным эффектом. Нет, то есть для каждого этапа... В нашей жизни всегда будет подобран какой-то свой уход, то есть сначала это, скорее всего, будет очищение, увлажнение и просто поддержание, да, то есть мы поддерживаем состояние, а затем мы уже начинаем компенсировать те изменения, которые начинают происходить в нашей коже, то есть когда появляются признаки старения и так далее, и так далее, то есть мы начинаем доб тоже добавлять интенсивность. То есть пренебрегать уходом – это вот фатальная ошибка, которую, к сожалению, Исправить практически с возрастом невозможно. Дальше, нерегулярность. Вот то, о чем мы с вами говорили. Когда мы с вами нерегулярно ухаживаем, то есть мы с вами снижаем, конечно же, эффект от наших средств. Мы, конечно, лишаемся того эффекта, который мог бы быть при регулярном уходе. Поэтому стремитесь, пожалуйста, к регулярному уходу. Пренебрежение этапами. Тоже об этом говорили, пожалуйста, Соблюдайте все этапы ухода, начинать с очищения, с тонизированием, с увлажнением питания, чтобы все это обязательно было и не пропускайте ни один из них. Они все очень важны, важны каждый по-своему и работают именно вот в комплексе. Очень такая ошибка, прям вот, это, когда мы ложимся спать с декоративной косметикой, но ну, это могут себе позволить, наверное, более молодые уже, когда мы немножко так постарше стали, мы как-то стараемся уже этого не допускать. Вот. Но даже прям вот молодым девушкам, пожалуйста, не ложите спать с декоративной косметикой, уберите декоративную косметику, очистите, потому что ваша кожа просто там уже стонет от от того, какую работу ей нужно проделать для того, чтобы все это предотвратить то воздействие, которое декоративная косметика вместе с продуктами жизнедеятельности оказывает на кожу. Ну, короче, ей очень плохо, очень плохо. Использовать щелочное мыло для очищения. Ну, я надеюсь, что сейчас это уже практически нет, но все же проговорю. Использование подобных средств просто убирает весь защитный липидный, Слой кожа остается беззащитной, и все, что попадает на кожу, все бактерии и все-все-все, может вызвать и воспаление, и очень, очень серьезное воздействие на кожу. Кожа от этого очень сильно страдает. И если мы говорим про, например, жирную комбинированную кожу, то использование подобных средств приводит к тому, что мы сильно... Высушиваем, обезжириваем кожу, кожа начинает излишне выделять э, сало, то есть и у нас, мы, мы попадаем в замкнутый круг. Мы вроде как пытаемся убрать излишнее сало, но при этом э, его очищаем неподходящими средствами, кожа начинает выделять больше, и все, и, и, и мы не знаем, как вырваться. И очень часто повышенное сало салоделение это результат неправильного ухода. Если мы подберем, подходящее средство, которое очень щадящее, очень деликатно очищает, не разрушает наш липидный барьер, то мы, как правило, можем выйти из этого замкнутого круга, и все у нас будет хорошо. И следующая ошибка – это пытаться решить внутренние проблемы косметическими средствами. Об этом тоже не могу не сказать, потому что еще раз возвращаюсь к тому, с чего начинала. Кожа – наш с вами индикатор, и… В идеале мы с вами решаем проблемы и внутри, и, и с косметическими средствами, то есть в паре. Только, только с косметическими средствами, к сожалению, серьезных вопросов мы не сможем решить. Мы можем убрать последствия, мы можем ситуативно что-то там подправить, если нам нужен какой-то срочный эстетический эффект. Но если вы хотите здоровую, молодую кожу, то... Нам с вами нужно обязательно заниматься всем телом тоже, то есть не только кожей. Вот. Это вот то, что я хотела сказать по поводу каких-то самых грубых э, вещей. Так, Татьяна пишет, да, лечь, спать, декоратив, короноценно не снять сапоги перед сном. Да, да, да, именно так. И вот здесь, на этом месте, я хотела бы показать вам некоторые свои средства, своих любимчиков. Сейчас выключу. Демонстрацию экрана. Так. Ой, как нас много, так приятно, так много нас собралось, тех, кто любит себя и будет прямо вот красотки. Итак, с чего хочу начать? У меня, начнем с того, что у меня комбинированная кожа. У меня комбинированная кожа, и поэтому для меня очищение – это архиважно. Поэтому я использую нашу умывалку, это мое любимое средство на Всегда практически. И плюс использую гель для очищения с маслом чайного дерева, гель для умывания периодически. но вот в основном это и иногда вот с маслом чайного дерева умываюсь. Дальше. Тоник. Обожаю тоник из эко-серии. Вот он у меня уже заканчивается. Скоро пойду за следующим тоником. Не скоро, а вот прямо в ближайшее время. Это просто про тоник могу рассказывать, отдельную лекцию проводить. Обожаю этот тоник во всех его смыслах, поэтому если вы не выбрали для себя для ухода тоник, попробуйте обязательно средства из тоник из эко-серии. Для демакияжа использую тоже молочко из эко-серии, это тоже моя любимка. Дальше для гамажа, для скатки использую микробиом, так. Так, вот зеркально почему-то отображается. Крем-микробиом тоже очень люблю. По поводу скатки Марина в следующий раз расскажет побольше, я думаю. И оставлю эту тему профессионалам. Дальше. И, конечно же, дополнительный уход. Вот это, это просто то, что я обожаю. Это наше с вами масло. Масло для лица и для шеи. Я очень люблю делать это масло с помощью... Э, делаю баночный массаж. Вот писали, да, там по поводу фейсбилдинга и так далее. Я еще люблю делать баночный массаж. Марина, конечно, ругается, когда я говорю, что я в бане его делаю. Но я его делаю в бане. Вот у меня есть такие баночки. Сейчас вам тоже покажу. Вот такие банки. Есть разные баночки. Это стеклянные баночки. И есть еще набор резиновых баночек. Вот такие вот баночки. Здесь. Их несколько тоже, да. И не знаю, кто-то, может быть, вас любит тоже это дело. Но я прям вот баночный массаж обожаю. Поэтому если кто не пробовал, обязательно попробуйте. Делать его с маслом. Масло растекает. Почему? Я не очень поняла слову вопрос. Напиши поподробнее. И я этот, ä, попробую ответить на твой вопрос. А масло для массажа. Кожа просто вот млеет. Просто млеет от этого ухода. И, конечно же, наши бустеры с гиалуронкой гиалуронкой и ретинол, да, это тоже мои любимки, но и еще хочу вам сказать, кстати говоря, про гель антибактериальный, мы так на него смотрим, да, как вот какой-то там обычный гель для, для рук, а вы знаете, что есть нетрадиционные способы использования этого геля, вот Ольга машет, кивает головой, вернее, да-да-да, есть, есть, для тех, кто не знает, этот гель вы можете попробовать использовать в качестве дезодоранта. Это первое. первый вариант использования. Вижу, киваете головой. Второй вариант использования, если у вас повышенная потливость ног или вы находитесь в обуви долго приходится вам ходить, или кто-то там у вас долго ходит в обуви, тоже можете использовать его в качестве геля для ног такого своеобразного. Попробуйте. Это такие нетрадиционные. Может быть, еще какие-то, конечно, есть способы использовать этого геля. Гульнас, расскажите, пожалуйста, поподробнее, как вы бустеры используете. Ой, слушайте, я эту тему оставлю профессионалам, потому что бустеры ну, а это да, профессионалы. А ваше а личное все? А мое, мое личное. Но если мое личное, я добавляю в крем. То есть я добавляю. А -а -а. Супер. Я добавляю. Да, то есть, э, во-первых, если говорить про про ретинол здесь нужно прямо очень аккуратно. Я буквально вам несколько слов скажу да То есть начинайте буквально с одной капли в, в неделю. Посмотрите, как ваша кожа реагирует. После этого можно наращивать, увеличивать количество э, уже использования этого э, ретинола. То есть э, увеличивать Можете уже переходить там через 2-3 дня и так далее. смотреть как ваша кожа реагирует, потому что это все индивидуально. Вообще по, про бустеры. Если кому интересно, у нас есть целые... Мы записали целые вебинары. У нас есть отдельно по ретинолу, отдельно по гиалурону. Если вам нужно... А вам нужно? Mm -hmm. Я сразу спрошу. Конечно, конечно, да. нужно. Я тогда к записи нашей сегодняшней встречи приложу ссылки на эти занятия. Кому mm -hmm. интересно mm -hmm. больше узнать про бустеры, вы, пожалуйста, посмотрите этот материал, потому что там про каждый бустер отдельная встреча. В... Эти встречи проведены Мариной Кирпищиковой, так что Марине отдельное спасибо. Кто у нас с вами в следующий раз будет? Так, и ä, по поводу фишек, да, то есть чем хочу поделиться. Сегодня писали уже про фейсбилдинг и про, и, и, и про массаж, я вам про баночный сказала. То есть когда... В 2018 году мне нужно было записывать достаточно большое количество видеоматериала, я посмотрела на себя видео и поняла, нет, мне что-то не нравится, как я выгляжу, и решила этим вопросом заняться плотнее. И с того момента я ввела в свою практику фейсбилдинг. Целый год я, как положено, делала упражнения и увидела очень хороший эффект. Поэтому если кто-то прямо вот очень хочет и любит это дело, Могу вам порекомендовать ввести в свою практику еще и фейсбилдинг. Это упражнение гимнастика для лица. Есть разные тренеры, есть всевозможные разные программы и так далее. Мне зашла программа от Анастасии Бурдюк. Вот, это не реклама, это просто вот то, что действительно мне понравилось. Есть, кроме этого, гимнастика для лица у Миланет, возможно, вы тоже ее знаете и так далее. Поэтому можете посмотреть, поизучать и что-то для себя делать. Упражнения для лица или гимнастика для лица – это вот то, что дает очень хороший эффект. Это мой личный опыт, поэтому могу тоже этим спокойно поделиться. И еще вот здесь вот Людмила спрашивает, когда будет диетолог. Здесь вот тоже хочу добавить к тому, о чем мы с вами сегодня так подробно не говорили. Да? То есть мы говорили о том, что влияет все, поэтому… Мы с вами начинаем со здоровья тела, на наш с вами кожу, на то, как мы с вами выглядим, влияет то, что мы с вами едим, влияет то, насколько мы спим, достаточно спим, качественно спим, какой у нас сон, насколько у нас достаточно движения. Это тоже влияет на то, как мы с вами выглядим. Поэтому в нашем марафоне будет и трекеры, и рекомендации по питанию. То есть это то все обязательно будет. На, наше с вами, на то, как мы с вами выглядим, влияет, насколько у нас с вами компенсированы дефициты по витаминам. Да, эту тему тоже не могу не затронуть. Это тоже влияет. Витамин А, витамин Е, витамин Д, витамин С – это то, что влияет на то, как, вы, как мы с вами выглядим. То есть если вы в дефицитах в этих э, веществах, то такого прямо здорового-здорового состояния нашей кожи, а и тела в том числе, то есть добиться будет сложно. То есть на это тоже можно обратить внимание. И э, если говорить про питание, здесь хочу сказать про, обязательно про омегу. Да, то есть... Тоже не могу это обойти вниманием, потому что это то, что тоже влияет на то, как выглядит наша кожа. И увлажненность нашей кожи, состояние нашей кожи, оно зависит от того, насколько она у нас промаслена в том числе. И когда мы говорим о сухости кожи, то это... Большей частью обезжиренность кожи и не насыщен ее хорошими жирами, полезными жирами. И здесь мы с вами говорим про омегу, конечно же. Поэтому омега-3 никому не повредит. Не буду сейчас никаких давать рекомендаций, не было такой задачи, где брать или еще что-то. Но Просто задайтесь этим вопросом. Это то, чего, как правило, большинство не хватает и никому абсолютно не помешает. И ваша кожа вам за это тоже скажет спасибо. А кожа – это, как я уже сказала, следствие того, как, что у нас с вами внутри. Организм устроен очень логично и очень мудро. То есть, если чего-то не хватает, сначала идет в жизненно важные органы. Сначала питается мозг, сначала питается сердечно-сосудистая система и только потом все остальное. И поэтому, если у вас какие-то дефициты внутри организма, то это всегда будет проявляться на коже, потому что ну, вот кожи не хватило. И когда вы постепенно начинаете себя насыщать, насыщать, насыщать, в том числе и водой, и жирами, и витаминами и так далее, со временем, когда у вас внутри все уже насытилось, все, организм сказал, все, у меня всему все хватает, и на коже у вас тоже все будет красиво. Вот поэтому это очень такие взаимосвязанные вещи. Это то, что я хотела добавить от себя про какие-то свои, свои такие фишечки, то, чем я пользуюсь, то, что я сама попробовала и то, что действительно работает. Ну и, конечно же, достаточное количество воды. То есть, чтобы было что удерживать в вашей коже, вода должна быть точно так же. Она должна быть и внутри нашего тела, и на коже, и везде. Поэтому стакан, два стакана воды с утра, теплой воды – это то, что доктор прописал. Обязательно. Едим омегу, пьем омегу. Все, отлично. Вот Елена тоже: сон это точно. Да, сон это точно. Сон это прям очень важно. Ой, пигментные пятна. СЛУ, не, не буду сейчас ничего рекомендовать от пигментных пятен. Когда я со своими клиентами разговариваю про пигментные пятна. И вообще, когда я разговариваю со своим клиентом, я всегда начинаю тоже издалека. То есть мы всегда начинаем от того. То есть, то есть какие заболевания, какие проблемы испытывать. Не только кожные, да, а какой образ жизни ведет человек и так далее. Когда мы говорим про пигментные пятна, то есть если говорить не про косметический сейчас уход, то это нужно обратить внимание на желудочно-кишечный тракт, конечно же. То есть это здоровье желудочно-кишечного тракта, печени, поджелудочной железы и так далее. Вот это то, что я могу сейчас вам сказать. Вот сейчас по поводу осветляющего крема, он тоже работает на пигментные пятна, но опять-таки все должно быть в комплексе. Айцелу, задашь еще этот вопрос на следующей встрече, Марина, возможно, более профессионально ответит на этот вопрос. Тоже оставлю. Хорошо? Айцелу. Спасибо. И в заключение нашей сегодняшней встречи, в заключение нашей сегодняшней встречи. Сейчас выведу все-таки слайды. Так. Да, в заключение нашей сегодняшней встречи. Я вас приглашаю теперь на следующую встречу, где мы с вами уже будем говорить про комплексный уход за кожу лица. Мы будем говорить о том, как составить программы. Будут примеры программ. И сразу, предвосхищая эту, эту встречу, скажу, что все не так-то просто в составлении программ. И программы мы с вами будем составлять не исходя из типа кожи, а из совсем другого принципа. Здесь оставлю немножко интригу. Уже подробнее об этом в следующий раз расскажет нам. Наш профессиональный косметолог-эстетист с огромным стажем работы в этой области и наш партнер компании «Ламбре» Марина Кирпичкова Поэтому обязательно приходите, будет очень полезно, интересно и очень познавательно. На следующую, в следующую субботу мы начнем на час раньше. Обратите, пожалуйста, на это внимание. И в заключение, конечно же, вам небольшое домашнее задание по итогам сегодняшней встречи. Обязательно определите тип своей кожи. Определите свои ошибки, которые вы допускаете в своем уходе и напишите, что вы планируете, как вы их планируете исправлять. И написать небольшой отзыв по итогам нашей сегодняшней встречи, что вам запомнилось, что вам, у вас осталось, ваши какие-то впечатления и мысли. Написать это все нужно будет под постом, где будет запись нашей сегодняшней встречи. То есть мы сегодня выложим запись, и вы там уже все напишите, все, что вы захотите. Приложу, как я уже обещала, дополнительный раздаточный материал касающиеся кожи, приложу вам ссылочки на наши встречи по бустерам. Если будут какие-то еще вопросы, если еще что-то будет необходимо, не стесняйтесь, пишите, будьте активнее в наших комментариях, участвуйте в нашем марафоне активно, и все у нас с вами будет хорошо. Всем огромное спасибо за внимание, огромное спасибо вам за эту встречу, всем еще раз, всем такого драйвового, кайфового марафона в наш сегодняшний первый день и будьте красивы будьте любимы и пусть ваша кожа сияет и радует и вас и все кто вокруг вас тоже всем спасибо и до скорых встреч всем пока спасибо спасибо огромное спасибо